Давайте поговорим о том, какие роутеры стоит приобретать и какие не стоит, и что делать, если у вас уже роутер есть. Потому что хорошее оборудование – это злог вашей безопасности. Ваша Плохое оборудование – это всегда возможность для хакера и возможность взлома. Если вы задумаетесь о том, чтобы сменить роутер, это мое сугубо оценочное мнение. Можете взять, рассмотреть два варианта. Ну, безусловно, это продукт фирмы ZIXL и их роутеры KINETIC. Ну, флагман является KINETIC ULTRA, но цена неподъемная для многих для... Да, и не очень-то нужна. В районе девяти тысяч стоит гига, дуа, дуа э, с двумя режимами 24 гигагерца и э, 5 гигагерц и еще поддерживает я как понял либо adsl и либо э, просто выделенный интернет но экстра и air city как наиболее нет, у нас самое бюджетное это light решение в общем стоит заморочиться посмотреть но если скажу так, если у вас нету каких-то экстра задач типа гигабитной сети, у вас нету сетевых хранилищ, вы рядовой пользователь интернета, смотрите, одноклассники, занимаетесь хакингом или взломом, то ну, покупайте там экстра, вам хватит с головой, либо покупайте Air. Если что-то посерьезнее, то, конечно же, вам гигабитная сеть нужна, то тогда гига, но будьте готовы, что роутеры с гигабитными портами стоят дорого. Другой вариант, это, конечно же, роутеры Asus. И скажу, что есть, конечно, бюджетные решения, есть жутко дорогие решения, есть разные решения у меня до этого был вот такой гигабитный роутер asus ac68 u и он, ну прям фору дает кинетику во многих вещах но в некоторых кинетик дает фору хотя бы автообновление вот это очень круто и кинетика много расширяемых модулей но после перепрошивки например вот этого роутера есть возможность подключения например цепочек Tor. VPN Tor и всяких-всяких-всяких Kinetic не умеет к Тору подключаться. Asus умеет. Вот это RT N12 VPB1, самая младшая модель. Слушайте, я не знаю, ее пофиксили или нет, но она же самая. Дырявая. Дырявая. Есть промежуточное решение типа ac 58 u и AC53. В общем, из всего этого разнообразия я скажу, что выбрал бы либо AC1200, либо N66U, либо AC53, либо AC68U. Будьте готовы, что хорошее оборудование стоит дорого. Но другой момент. Если уже у вас есть роутер, что делать? Нужно поставить на него хотя бы кастомную прошивку. Вы спросите, миф, а зачем? Я скажу, ну потому что роутеры часто забрасываются производителями и против них легко будет применить эксплойты и э, добраться до них. Чтобы добраться до них, Но конечно же мы все можем нивелировать, например, отключить ответ, из, ответ роутера в сеть интернет, например, пинг из вана и тем самым защитить. Мы об этом поговорим. Но, конечно же, лучше взять уже роутер посвежее, либо поставить кастомную прошивку какие кастомные прошивки бывают, какие я буду советовать. Ну, безусловно, это DD-VRT, самая распространенная и отличный кастом, как я считаю. Можно установить на огромный вид продукции, нужно здесь лишь в поиске указать, либо поступить по-другому, вернуться в Google и сказать, что у вас, допустим, TLTP-Link TL, 841M. И после этого dd посмотреть версию вашего роутера и, возможно, скачать его, перепрошить. Но можно тоже так же пойти на форум forpda и там попробовать поискать информацию. Ну, tp-link, tl-vr841d, например, обсуждение, перехожу, прошивки, говорит, есть DDLRT для версии 3, 5, 7, 8, 9, 10, для 11, ну, ее будем рассматривать. Ну, в принципе, вот, мануалы по прошитию можно найти там же, ссылки ссылки, Вот так Если у вас Asus, то хорошо бы посмотреть такую прошивку, которая называется Merlin Merlin Vrt: Merlin Vrt есть. Это на основе форк на основе прошивок Asus. В принципе, выглядит он точно так же, но stable Current скриншот Documentation, download баллов Features, скриншот ну тут тоже воспользуюсь гуглом и скажу что ну например у меня AC Asus uh, RT M12 ну такая частая моделька либо вот VRT можно спросить, либо Мерлин ВРТ, либо попросту спросить на ФОПА, да, что у тебя есть обсуждение, обсуждение, да, подойдет только страница не прогрузилась а вот на нее, походу, и еще прошивочек-то и нет либо за тем они следят на нее есть tomato от восьмого 05 2017 есть другие ну, туда спрашиваем в гугле Мерлин Верта есть ли например ФМВР Мерлин ну, даже видео на ютубе есть от 1 февраля 2018 года В общем, все нужно гуглить, все нужно смотреть.